Мы сегодня будем говорить о капитализме и о критике капитализма, о том, что анархисты думают о капитализме, почему мы выступаем против него, какие у него минусы есть и какие могут быть альтернативные э, способы организации общества. Тоже немножко поговорим, но не сильно много. Это будет на других занятиях. Я эм, в своей части расскажу, как работает капитализм, немножко дам марксистской теории, потом расскажу, почему анархисты критикуют марксистскую теорию, э, добавлю анархистский взгляд на капитализм и э, немножко расскажу о том, как, как капитализм влияет на личность человека, формирует наши отношения с миром, друг с другом наши взгляды на мир. Значит, с чего бы я хотела начать? До того, как я начну рассказывать вообще, как появился капитализм и в какой момент, я хотела упомянуть ту очень интересную идею, которую я нашла у Дэвида Гребера, такого анархистского антрополога. В современном таком неолиберальном дискурсе, неолиберальной парадигме часто считается, что рынки и государства – это две противоречащие друг другу, концепции, да? то, что государство призвано регулировать рынки, ограничивать их, а рынки призваны быть свободными и бороться с государством. Но Дэвид Гребер говорит о том, что он исследовал э, первые государства, появление первых государств, и на самом деле рынки появляются одновременно с государствами. Почему? А, до появления денег и рынков люди в основном жили в довольно маленьких сообществах, и эм, экономика происходила на уровне обмена. То есть там, вы сегодня даете соседу репу, завтра или послезавтра вам понадобилось дерево, вы приходите к соседу, говорите, помнишь, я тебе дал репу, он такой, о, да, держи дерево. И примерно так выстраивались экономические отношения между людьми. Но как только начали появляться большие, э, люди с большой властью, они начали создавать армии для соперничества друг с другом, для захвата больших земель и для завоевания других ресурсов. Чуть попозже. И когда начали появляться армии, армии нужно было обеспечивать. Армии — это были очень большие скопления людей, часто которые путешествовали и у которых не было этих личных связей, когда они могли прийти к своему соседу и сказать «дай мне, пожалуйста, репу». Поэтому короли начали штамповать деньги, то есть какие-то символические предметы, которые могли показать, что вот этот человек принадлежит моему государству, мне, и, пожалуйста, обеспечьте его потребности. Так начали появляться деньги, и с деньгами, собственно, начали появляться рынки. Люди начали пользоваться деньгами, появились рыночные отношения. И мне кажется, это очень интересная идея, потому что это показывает, как рынки начали появляться, по сути, в результате какого-то использования насилия. То есть армия — это было насилие, и они поспособствовали созданию рынков. Вот, я буду рассказывать довольно основные вещи, не буду углубляться в какой-то марксистский анализ сегодня, поэтому, если вы уже что-то знаете про марксизм или капитализм, или анархизм, то, возможно, для вас что-то будет очевидно. Значит, как появился капитализм? А, капитализм пришел на смену феодализма в европейских обществах, по крайней мере. А, в, он начал появляться примерно в 16 веке, и его становление завершилось а, в 18 веке, то есть к 18 веку он феодализм уже уничтожил. Но, естественно, он менялся уже по, на протяжении истории и принимал разные формы. А, что привело к появлению капитализма? Значит, после чумы в Европе и после открытия Америк очень большое влияние приобрели купцы, которые начали накопление какой-то собственности, капитала, и это привело к тому, что феодальная система перестала работать. Лю, люди начали, влиятельные люди, это обычно были те же самые купцы или люди, которые уже имели власть, то есть там условно феодалы или военные, начали заниматься первоначальным накоплением капитала и приватизацией земли. Что это значит? В феодализме люди работали на земле, на земле феодала, но у них также очень часто были свои собственные средства производства. Своя земля, какой-то скот. Возможно, это были ремесленники, у которых были свои средства производства. И они имели возможность получать деньги за то, что они производили. При первоначальном накоплении капитала эти земли приватизировались силой, с помощью государства очень часто. То есть государство просто, как в Англии, например, выстраивало заграждение, говорило, что вот, эта земля была общая, вы могли ей пользоваться, теперь она вот этого человека, и вы не можете ею пользоваться. И люди перешли от продажи свои, продуктов своего труда, то есть там, то, что они вырастили, то, что они выдали у какого-нибудь животного или произвели, к продаже собственного труда и э, времени. Так появляется наемный труд, и это, собственно, становится началом капитализма также в этот момент начали появляться национальные города государства они начали появляться в 17 18 веке что было вызвано централизацией то есть власть скапливалась в каком-то одном месте появлялись границы государства у глав государств которые на тот момент были короли чаще всего появлялась мотивация собирать налоги с людей занимающихся наверное, трудом и они выстраивали границы, чтобы себе, ну, определять территорию, на которой они собирают налоги. Капитализм привел к индустриализации, поскольку тех, технологии развивались. Мы чуть дальше будем говорить о том, что капитализм всегда стремится к приумножению капитала они искали, капиталисты искали новые пути преимножения, развивали технологии. И так появился у нас век индустриализации в 18 веке, появились большие заводы, фабрики, на которых люди уже могли в больших, больших масштабах продавать свой труд, появилась еще большая специализация труда и автоматизация. Колониализм и рабство также сыграли большую роль при капитализме благодаря колониализму и захвату земель, например, в Африке или в Америках, капиталисты получали как и новое сырье, так и новые рынки сбыта, что было выгодно для приумножения капитала, и поэтому они стремились к захвату все новых и новых земель. А рабство в Америках, например, было очень важным, как бы способом производства капитала и такой одно из опор капитализма для Америк, потому что, как мы будем говорить, капиталисты всегда стремятся сократить э, растраты на производство и увеличить э, прибыль с этого производства, а как дешевый, ну, бесплатный труд, было одним из лучших способов это сделать. Основные характеристики капитализма. Как вы, наверное, знаете, это разделение на... в, те... в теории, которая появилась давно, на два класса. Это капиталисты и рабочий класс. Чем они отличаются? У, капит... у капиталистов есть средства производства, они ими владеют. У рабочего класса средств производства нет. Поэтому они вынуждены продавать свой труд, чтобы выживать, зарабатывать на жизнь. Что такое средство производства? Понятно всем? Кто-нибудь может ответить, что такое средство производства? Станки. Станки? Ну, Станки, okay. Заводы, А что-нибудь более актуальное, типа для 21-го? Ну, для... Ну, компьютер. Может быть, средством производства, да, предположим, но я бы скорее назвала это уже организованный бизнес как Apple средство Store. производства. М? Apple Store. Да, Apple Store, мне кажется, это уже выстроенные типа бизнес-структуры, которые работают, и в которой вы приходите типа, продавать свой труд. То есть, условно, какой-то стартап уже можно назвать средством производства. А, вот. Uh, и цель капитализма — это рост капитала. То есть капитализм всегда стремится к получению как можно большей выходы, выгоды. Uh, к... И обычно он делает это посредством уменьшения расходов на само производство и uh, увеличением цены на конечный товар. Uh, вот. Uh, этот момент, что капитализм всегда стремится к получению как можно больше выгоды, и капитал всегда стремится приумножать сам себя, это очень важная как бы, идея для критики капитализма, потому что проблема в том, что у капитализма нет какого-то стоп-крана, по крайней мере, как мы видим на практике. То есть капитализм всегда будет стремиться к росту производству, увеличению этого производства, даже когда как будто нам не, уже достаточно как бы товаров, капитализм все равно все равно будет стремиться при, приумножать свой капитал. Да? А вот мы это философия, это экономическая система, это идеология, это набор людей, которые составляют собой капитализмом. Что это за uh, Нет, это скорее как идеология экономическая система, потому что набор yeah. людей, как бы, ну, то есть не хочется винить конкретных капиталистов в своих действиях, потому что их действия чаще всего продиктованы уже существующей экономической системой. Вот. И, если мы говорим о целях капитализма, то это, скорее, цели вот, идеологии и экономической системы. Просто, мне кажется, что если спросить капиталистов с какой-то идеологией капитализма, а выска, а ну, они Ну, если вы спросите у любого, ну, не у любого, но, скажем, у 99% владельцев средств производства, у которых есть наемные работники, стремятся ли они к увеличению постоянно своего производства, они ответят вам положительно. Вот И это, этот постоянный рост производительности, он часто э, совершается за счет эксплуатации людей, и, что более, э, еще более актуально, мне кажется, сейчас эксплуатации ресурсов и природы особенно. Вот, потому что как бы, экологич, экология, она не может выдерживать постоянный рост производства. И вот тут я вставила картинку. Одним из хороших примеров того, как это работает, является быстрая мода, если вы знаете, что это такое. Это компании, которые производят одежду, которые направлены в основном на средний класс, например, H&M, Zara, Mango. И вот такие бренды, которые вы, наверное, знаете, они выпускают одежду каждый сезон, и эта одежда, собственно, предназначена для того, чтобы существовать только один сезон, и потом ее выбрасывают. И очень часто она оказывается вот в таких, на таких свалках. При этом само производство этой одежды происходит в неэтичных условиях. Она в основном производится в странах глобального юга, и там права работниц и работников не соблюдаются. Они работают в очень плохих условиях, в разваливающихся фабриках, при высокой температуре, почти без перерывов, с очень маленькой зарплатой. И оно также очень сильно вредит экологии, потому что краски, которые используются в производстве этой одежды, очень часто загрязняют воду, загрязняют воздух вот, и так далее. Пойдем дальше. Значит, теория прибавочной стоимости просто как бы это одна из основных вещей, когда мы говорим о капитализме, поэтому я подумала, что надо об этом рассказать, возможно, вы уже об этом знаете. Это написал Маркс, он говорил о том, что само по себе сырье, естественно, не имеет никакой ценности, и ценность оно приобретает только с трудом рабочего. То есть он приводил, например, такой пример, что если мы возьмем дерево, оно для нас не имеет никакой… Он использовал… сейчас use value… он разделял два вида ценности – ценность использования и ценность обмена, скажем так. И вот он говорил о ценности использования, он говорил о том, что сырье для нас само по себе не имеет никакой ценности использования, но если это дерево взять и сделать из него стул… Оно обретает ценность использования за счет труда рабочего. При этом при капитализме у капиталиста э, есть средства производства, которые э, э, как бы он рабочему предоставляет для производства этой прибавочной стоимости, но рабочий не получает выгоду от, от производства этой прибавочной стоимости. То есть капиталист продает стул, но рабочие не получают всю стоимость стула, или даже там, 80% стоимость стула. Большинство прибыли идет в карман капиталисту. И Маркс говорил о том, что это несправедливо, и рабочие должны получать полную стоимость своего труда. Да. Как эта рассматривает полностью автоматизированные линии по производству чего нибудь Например, разовел Современные марксисты говорят о том, что машины не способны э, производить, типа, прибавочную стоимость новую. Э, при создании машины, машину создает человек, да? в нее условно закладывается какая-то э, часть условно-прибавочной стоимости, и это ее жизнеспособность. То есть машина в определенный момент она из, изнесется, ну, перестанет работать. И э, эта машина тогда этот станок или какая-нибудь автоматическая рука, только распределяет ту прибавочную стоимость, которая у нее заложена человеком. И когда она ну, как бы закончится, все прибавочная стоимость закончена. Я нашла график американской экономики, посвященный. Он сравнивает рост производительности с э, почасовой оплатой труда в Америке. Сейчас скажу, с 1975 по 2012 год, вам должно быть тут видно. То есть мы видим, что производительность растет, как и должно происходить при капитализме, а почасовая оплата труда с поправкой на инфляцию не особо растет и даже падает скорее. Маркс также говорил о том, что в капитализме изначально заложено, заложен цикл, подъема и рецессии, потому что... Сейчас объясню. Значит, у нас есть рабочие. Они своим трудом производят какой-то товар, товар продается, они получают зарплату. Потом они получают зарплату и на эти деньги покупают какой-то другой товар. Если у них слишком мало денег, их покупательная способность падает. А капитализм, как мы... Помним, всегда стремиться к уменьшению э, расходов на производство, поэтому э, капиталистам обычно выгодно платить им меньше. Их покуп, э, покупательная способность падает, появляется на рынке переизбыток товара, происходят рецессии, экономика рушится. Э, капиталисты становится все плохо, капиталисты понимают, что надо как бы, выкарабкиваться из этого кризиса, начинают э, больше платить своим рабочим, но тогда вырастает стоимость товара за счет того, что они платят больше своим рабочим. И опять же стоимость товара растет, покупательная способность рабочих уменьшается, и это опять приводит к кризису. В итоге у нас, по крайней мере, Маркс говорит о том, что капитализм всегда обречен быть в таких э, э, в цикле кризиса и роста, но я буду дальше говорить о современном капитализме и современный капитализм на самом деле э, как будто нашел для этого выход по, мне, по мнению некоторых исследователей. Вот, и я скажу об этом чуть позже. Теперь мы поговорим по, про анархистическую критику, критику марксизма. Э, перед этим я хотела сказать, что современный капитализм очень сильно зависит от государства. Я говорила в начале, что очень часто э, первоначальное накопление происходило э, с, скажем, разрешением часто помощью государства. То есть э, земли приватизировались, средства производства приватизировались часто за счет государственного насилия. И сейчас государство тоже поддерживает капитализм, во-первых, тем, что легитимизирует его существование и опять же использует насилие, когда э, люди, если вдруг люди пытаются бунтовать против капитализма. А, и, во-вторых, тем, что часто обеспечивает создание новых рынков через какую-то колониальную политику, империальную политику и тогда империалистскую политику и так далее. А, вот. Возможно, например, я могу привести в пример то, что во время протестов Black Lives Matter в Америке, хотя они не были антикапиталистическими по своей природе на тот момент, очень большим дискурсом было повреждение собственности что типа эти люди повреждают собственность и поэтому надо их останавливать используя полицейское жесткое насилие потому что так нельзя вот значит почему анархисты критикуют марксизм вот я разделила критику анархистов на две вещи Одна из них от, относится к самому анализу капитализма Маркса, а вторая к тому, какие стратегии он предлагает для борьбы с капитализмом. Вот, начнем с анализа. Во-первых, анархисты говорят, что Маркс, когда говорит о классовом угнетении, о том, что капиталисты угнетают рабочий класс, пренебрегает он другими видами эксплуатации при этом. То есть это эксплуатация государства людьми, использование государственного насилия против людей. Это эксплуатация, например, темнокожих людей, хотя, как я упоминала, например, такие явления, как колониализм, империализм тоже очень хорошо объясняются капитализмом. Эксплуатация женщин и другие виды эксплуатации. Эксплуатация животных, например. вот Маркс о них не говорит. И анархисты его за это критикуют. Также у анархистов могут очень сильно отличаться взгляды на труд от Маркса. Маркс говорит о том, что труд для человека – это естественная потребность, что человек должен трудиться. И он говорит, что капитализм на самом деле отчуждает человека от труда, потому что, во-первых, человек часто продает свой труд и не заинтересован, поскольку он делает это ради выживания то он или она не заинтересованы в том, чтобы участвовать в этом труде. Они не получают как бы, прибыль от своего труда, и это отделяет человека от результата труда. И поэтому человек отказывается в э, ситуации отчуждения. Но в общем и целом Маркс говорит о том, что люди хотят трудиться в кооперации добровольно, и это наша естественная потребность. А многие или некоторые анархисты с ним не согласны и я думаю моя софасилитаторка еще об этом скажет и также они говорят об экономическом детерминизме маркс как известно был материалистом то есть он верил в том что наши экономические условия определяют нашу жизнь и наши взгляды и анархисты говорят о том что это очень узкий взгляд и есть много факторов например там Медиа, публичный дискурс, религия, образование, которые тоже могут влиять как бы, на наше мировоззрение и так далее, а не только экономические факторы. Вот. И что касается методов. Маркс, наверное, всем известно, как бы вдохновлял Советский Союз и Китай и так далее. Он говорил о том, что нам нужна диктатура пролетариата которая приведет нас к коммунизму, бесклассовому обществу, где все будут счастливы. И анархисты, естественно, критикуют такой расклад вещей. Они критикуют его за централизм и этотизм то есть как бы, передачу власти централизованному государству и какому-то аппарату бюрократическому управлению, потому что анархисты считают, что власть должна быть поровну распределена между всеми участниками общества, и я вот читала про такой пример, там говорят, представьте просто рабочую ассоциацию, которая борется за права рабочих. Если в этой ситуации у нас все равно есть иерархическая структура, то есть есть главные там представители, какой-то главный совет или один лидер, и есть остальные люди, то все равно труд этих людей по борьбе с капитализмом будет приносить такой так называемый социальный капитал то есть внимание власть какое-то уважение со стороны людей лидером этой организации а остальные участники участницы не будут получать э, также много социального капитала вот, поэтому э, его как бы то, что он не противоречил этим иерархиям, тоже как будто противоречит самой его идее о том, что прибавочная стоимость должна распределяться поровну между всеми. Вот. Также Маркс обвиняют в догматизме, то, что вот его способ создания коммунизма или пути к коммунизму самый главный, он считал, и что нет никаких других возможных способов. Вот. И, возможно, то, что все эксперименты по созданию коммунистических государств провалились, можно связать с этим догматизмом, потому что люди часто не отталкивались от реальных условий, в которых они находились, а старались все делать, условно, по идеологии, книжкам оторванных, которые не писались в тех условиях, в которых эти люди находились. Вот. Ну и про иерархии я уже сказала, что сам по себе марксизм не противоречит созданию иерархии. Значит, современный капитализм и нелиберализм. Естественно, в нашей жизни мы, наверное, очень редко сталкиваемся с тем, чтобы кто-то на заводе делал стулья. Ну, хотя, естественно, до сих пор есть рабочий класс, который работает на заводах. Вот. Но многие из нас заняты в немного других сферах. И интересно посмотреть, как капитализм функционирует сейчас. Вот. На слайде я написала основные характеристики современного капитализма. Нелиберализм а — это, собственно, главный, главная идеология, я бы сказала, политическая, в которой мы находимся сегодня. Она характеризуется тем, что основной ценностью общества или устройством общества считается свободный рынок и в ней свободные индивиды делают какие-то выборы. А государство в этот рынок не должно вмешиваться, хотя, как я уже упоминала, государство, наоборот, часто действует в интересах капитализма и различных бизнесов, компаний, вот, или капиталистического класса в целом. А, вот, и, а, оно, также политика жесткой экономии обозначает, что государство уменьшает расходы на какие-то социальные программы например там бесплатная медицина бесплатно еще что-то бесплатное образование и эм, при приватизирует эти области то есть передает их в руки капиталам. Эм, что еще важно сказать эм, по как бы Идеологи капитализма, скажем так, люди, которые описывали идеи либерализма, которые в какой-то мере сопровождают капитализм, говорили о том, что конкуренция приведет к появлению качественного продукта на рынке. Люди будут, те, кто больше всего захочет иметь этот товар, они его получат, спрос и предложение будут сами себя регулировать. Но на данный момент мы видим, что... Мы живем в мире огромных корпораций-монополий, которые захватывают огромные доли рынка. Мне кажется, хорошим примером являются, например, информационные компании, как Facebook или Google. Они на данный момент настолько огромны, что любая конкуренция, которая у них может появиться, они либо выкупают ее, либо ну, как бы повторяют те же самые технологии в своих технологиях. И таким образом эти компании в итоге оставляются без конкурентов, и конкуренция больше не является для них мотивирующим фактором. Вот. Современные исследователи пишут о том, что теперь для компаний в наше время характерен переизбыток капитала, то есть они часто производят настолько много капитала, что не могут его потратить. А накопление капитала, хотя и как бы в итоге случается, потому что капитала настолько много, в капитализме э, не является типа умным решением. Обычно капитал нужно инвестировать. И в итоге очень часто компании его инвестируют э, не в рабочих, потому что если э, рабо у рабочих типа, покупательская способность вырастет очень сильно, то они не... Ну, как бы, а, капитализм не будет действовать и они не будут работать на... у них появится больше свободы выбирать рабочее место вот, поэтому они часто инвестируют в менеджерский состав а, нанимают все больше и больше менеджеров и Дэвид Греббер очень много пишет например о бюрократизации капитализма о том, что у нас появляется это огромная структура что типа есть менеджер отдела потом менеджер под отдела еще один менеджер и это все вливается в какую-то бюрократи бюрократию, которая обычно ассоциируется с коммунистическими странами, как раз социалистическими, точнее. Вот. И э, также часто излишки капитала могут идти, например, на военные расходы э, в государствах, потому что э, это область, которая всегда требует много денег и в которую государство готово вкладываться, вот. и в другие области одни из характеристик современного капитализма это прекариат и долг прикариат это некоторые выделяют это как новый класс это люди которые даже менее защищены чем рабочий класс потому что у них например нет постоянного места работы они либо фрилансеры либо заняты в платформенном капитализме как я уже упоминала либо они заняты, например, в сфере услуг, где тоже есть практика типа э, разных видов рабочих контрактов, которые не до конца защищают своих сотрудников. Вот. И они чувствуют себя наиболее уязвимыми, потому что в любой момент они могут быть уволены, потерять работу, потерять средства к существованию. Вот. И э, часто очень люди как и прекрат, так и средний класс, так и рабочий класс оказываются в долгах, это, наверное, больше, хотя для наших стран, мне кажется, это тоже характерно, но для западных стран это э, прям очень большая проблема, потому что почти у всех э, все берут кредиты там, на покупку дома, например, и в итоге часть их дохода просто уходит на оплату долгов, и э, э, Дэвид Гребер, опять же, сравнивает это даже с феодализмом, потому что… При капитализме ты хотя бы продаешь свой труд, и капиталист забирает свой труд, твой труд, а тут просто типа, 15% твоих доходов банк забирает себе без каких-либо посредников, без какой-то э, процесса, операции побочной. Вот. Хотела еще немножко рассказать о том, как капитализм формирует личность. Как я упоминала, Маркс во многом говорил о том, что типа, наши материальные условия – влияют на то, как мы живем и так, то, как мы мыслим. Анархисты тоже об этом говорят, и анархисты отмечают следующие вещи, которые происходят в обществе из-за капитализма. Значит, в первую очередь это отчуждение для анархистов и анархизма самым как бы большим фокусом, когда мы говорим об отчуждении, является отчуждение людей друг от друга. Например, при первоначальном накоплении, когда люди начали продавать свой труд, а до этого они это не делали, сообщества, которые были очень тесно связаны, например, какая-то деревня или небольшое поселение, или даже семья, люди, людей как бы выдергивали из этих сообществ, потому что они шли в города искать работу наемную и тем самым разрывали связи между людьми которые создавались. Вот. А в данный момент из-за конкуренции, того, что э, капитализм как бы э, очень э, preaches, как бы хвалит, э, да, э, стимулирует индивидуализм и заботу о своем собственном интересе и не заботу или конкуренцию с другими людьми, э, люди отчуждаются друг от друга. и... Э, проявляют там, эгоизм, например, или жестокость э, ради того, чтобы преуспеть в капиталистической системе. И анархисты видят это как очень большой минус, потому что это не позволяет людям кооперироваться друг с другом и бороться против какого-то неравенства, против э, насильственной власти, которую против них используют. Вот. И это часто происходит с, капитализм это часто используют э, с группами людей тоже. Например, как будто у рабочего класса иммигрантов, которые часто, по сути, тоже являются рабочим классом, должны быть общие классовые интересы. Но государство часто использует мигрантофобный дискурс, чтобы не позволить этим двум группам объединиться и вместе бороться за свои классовые интересы. И настраивает рабочих против мигрантов, говоря, что они будут э, красть их раб рабочие места и так далее. А, вот, объективация и комодификация. Что это значит? При капитализме все превращается в товар, поскольку цель капитализма это наращение капитала, чем больше вещей становится товаром, тем лучше для капитализма. Как пример я могу привести современные соцсети и э, рекламу, то есть когда вы проводите время в социальных сетях, ваше внимание становится товаром которые э, как бы получают и продают э, эти соцсети или например э, если более такой э, физический пример э, сейчас страны в современном мире могут получать право э, покупать право на выброс э, углекислого газа и это право тоже становится товаром э, тоже комодифицируется э, вот э, Капитализм представляет свободу как свободу выбора и свободу потребления. То есть, чаще всего, когда вы говорите о свободе в рамках капитализма, вы говорите о том, что я могу заплатить деньги и получить что хочу. Но часто как бы выбор сам по себе этот ограничен, у вас есть либо такой вариант, либо такой вариант. И в конце, э Таким образом, вся личность ваша сводится к потреблению, а это все-таки не единственная сторона человеческого опыта. А, вот. Вместо личности создается потребительская идентичность. А, весь комплекс маркетинга, рекламы, всех вот этих индустрий, которые задействованы на то, чтобы продать какой-то товар, а, они в современном капитализме работают на то, чтобы у людей какие-то черты определенных личностей, их желания, их мечты ассоциировались с определенным товаром, который они хотят вам продать. И таким образом весь спектр человеческого опыта, весь спектр вашего самовыражения сводится к сфабрикованным идентичностям, которые привязаны к определенным товарам. То есть, если вы женщина, вы покупаете там, косметику условно, если вы мужчина, вы покупаете классные машины. Если вы, не знаю, сознательный человек по экологии, вы покупаете э, многоразовые стаканчики и так далее. Вот. И я как раз хотела поговорить о замене политического действия потребительским и розовым капитализме, радужным капитализмом и зеленым капитализме. И я тут вот такой мем прикрепила. Как бренды видят моих друзей-геев и мои друзья-геи. Вот. Капитализм использует прогрессивную повестку, например, эмансипацию женщин, эмансипацию негетеросексуальных людей или заботу о ресурсах, о планете, для того, чтобы продавать вам еще больше товара. Капитализм говорит, что если вы, например, беспокоитесь об эмансипации животных, вам не надо совершать какие-то политические действия, организовываться, протестовать против каких-то экспериментов над животными, предположим, организовывать, вступать в политическую борьбу. Вы можете просто стать веганом в вашей обычной жизни, не есть мясо, не есть продуктов животного мира, и чем больше людей в мире станут веганами или веганками, тем меньше станет производиться мяса и таким образом э, животных перестанут э, абьюзить, ну, как бы, применять к ним на население. Но это миф, как бы, такого не произойдет. Я хотела это прокомментировать. Вопрос не в том, что ну, когда э, мы это говорим, это мы значит, осуждаем всех, кто стал веганом, потому что это ничего не да. поменяло, если просто не в том, что сейчас... В том числе капиталисты очень любят переносить как бы, с индустриальной ответственности, да, ну, то есть ответственности в какой-то, на личную ответственность. То есть если вы хотите не участвовать в чем-то, просто не делайте этого. И э, считается, что личное, там, если я сортирую мусор, вот ответственность, да, то есть я делаю планету э, лучше, хотя э, 70% отходов, которые застряют в планету, это индустриальные отходы. И никто не говорит капиталистам, эй, алло, хватит производить, нет, мы должны, ну, то есть, как бы, вот это личная э, ответственность и она относится к различным диетам, да, то есть это не хорошо, не плохо, это имеется в виду, что структурно капитализм, так как капитализм, и угнетение животных, разных людей и так далее не победить, то есть это об этом речь, и это нужно всегда как бы отслеживать в риторике и в дискурсе, который пропагандируется, потому что мы никогда не слышим обвинений в стороны, не знаю, огромных компаний, если мы их слышим, они очень быстро э, покупают еду для, для, для там, черных детей в Африке и покупают себе очередную, не знаю, там порцию лайков, э, чтобы все забыли какое-то предыдущее их прегрешение. Ну, а мы продолжаем, как бы чувствовать себя виноватыми в том, что происходит с планетой. То есть, как бы, нет, не, индивиду, не индивидуальные, просто обычные люди виноваты в том, что происходит с планетой. но виновата, ну, как бы, в этом виновата система, в которой мы живем, и мы не можем ее просто эскапизмом каким-то победить. То есть, не нужно, ну, бороться и об этом говорить. А, ну, и здесь еще важно заметить, что капитализм также использует, как бы, прогрессивную повестку и расширяет права, которые, например, раньше принадлежали только белым мужчинам-владельцам собственности на других, другие категории людей, только для того, чтобы также их эксплуатировать и сделать из них опять же, потребителей и потребительниц, которые смогут потреблять товары. То есть, например, то, что женщинам позволили работать и позволили не быть замкнутыми только в приватной сфере общества, сыграла капитализму на руку, потому что прибавилась рабочая сила и прибавились потребительницы товаров. И то же самое, например, можно сказать про эмансипацию темнокожих людей или про какие-то страны глобального юга, когда фонд МВФ приходит к ним и говорит «давайте мы дадим вам деньги» чтобы вы возрождали вашу экономику, но вы, пожалуйста, ну, точнее, они дают им толк, не, не полностью альтруистично, но вы, пожалуйста, делайте все, как мы вам скажем, по, типа, капиталистическим а, лекалам. Вот. А Можно мне, знаете, сказать, что это действительно здорово. Просто спросить, я просто наблюдаю, что заводы, за, там, в условно, да, они стали более экологичными, даже те же машины сейчас становятся более экологичными. Те же приборы, которые мы используем, они потребляют меньше энергии, ну, энергии, там, те же лампочки стоят, там, диоды, например, например, да? То есть, грубо говоря, я наблюдаю, что там за столетия, десятилетия производство стало более экологичным, чем было раньше. Я, я, могу да, я, наблюдаю, что а, я не отрицаю нет. тенденции каких-то, да, но нам нужно понимать, почему рождаются тенденции против, условно, капитализма, большого роста и так далее. Потому что есть на это противодействие. Да? То есть какие-то люди, а именно что-то доходит, условно, до политической воли, когда уже начинается, как бы государство начинает понимать, да, что э, каким-то образом нужно менять этот дискурс и влиять на капитализм. И они это делают. Но э, мы говорим про то, что завод по производству, не знаю, там, Теслы э, стал максимально экологичным, но при этом мы говорим о том, что теперь каждый должен иметь Теслу и очень хотеть этого, да? То есть мы не говорим о том, что снижаем вообще смысл нашей жизни, да? То есть э, как бы эко -эко экология изменится, когда стан станут производить меньше, а когда станут производить более зелено. Ну, и я то я я же сейчас. самое... Ну, сколько наоборот. Тоже идет как тенденция от людей, это second хенды это вот машины шеринги, да, то есть для того, чтобы меньше производить, как бы. Можно просто послушать последний самые. Ну имею в виду тенденция, тенденция. Последние самые по проблемам экологии. Там сказано, что даже в самом лучшем случае, если мы примем самые жесткие меры по озеленению всех производств, то все равно человечество будет трансдесантниками. Ну да, при современных темпах производства глобальное потепление как бы неразрешимая проблема. При капитализме глобальное потепление нас уничтожит. Мы просто не сможем с этой экономической системой существовать на планете через сто лет. Вот. Ну, не заводите детей. В следующей части мы рассмотрим различные архитические течения и как они относятся к собственности. Можно начать с первого течения. И это, собственно, Прудон и метеоризм». Прудон написал, собственно, книгу, которая которой называла ⁇ Что такое собственность ⁇ И в этой книге он давал ответ, что собственность ⁇ это кража. Обосновывал это тем, что нет никаких справедливых принципов, которые можно обосновать собственность. При этом Прудон был не против собственности, и он разделял владение и собственность как разные вещи. И собственность он предусматривал что-то, от чего можно получать прибыль, либо что-то, чем можно эксплуатировать. А владение – это то, что получается при помощи труда, или то, что необходимо для труда. То есть условно какие-то мелкие мастерские или земледельческие наделы – это Но входит в владение, и против этого Прудон не выступал как собственность. Он рассматривал еще отказ от права наследования, потому что когда… Собственность наследуется, то это предопределяет возможности людей в будущем. То есть, условно, если кто-то получил наследство, у него есть больше возможностей, даже если у него нет воз... даже если он сам это не заработал или не может никак приложить свои усилия для реализации этой собственности. Саму экономическую концепцию Прудон рассматривал через народные банки, в которые производители приносят свои товары, обменивают их на боны и могут в этом банке получить за эти боны какие-нибудь товары, которые принесли другие производители. То есть была коллективная частная собственность на большое производство, но на произведенные товары была частная собственность личная. И даже Прудон основал такой банк в 1849 году, и он насчитывал 12 тысяч участников. И Акционерный капитал составлял 36 тысяч франков, но этот банк просуществовал всего лишь два месяца, после чего Прудона арестовали, и он не смог больше управлять этим банком и закрыл его. Также Прудон и метеолизм, ну вообще метеализм, появился до Прудона, просто Прудон более развил эту концепцию, и в будущем метеолизм неразрывно связан с Прудоном и его теорией экономической. Прудон отстаивал свободный рынок, то есть он рассматривал конкуренцию как что-то, мотивирующая людей. Он рассматривал, что собственность — это что-то плохое, а антагонизмом собственности была общность. Но общность тоже является плохим, потому что собственность — это эксплуатация сильным слабого, а общность — это эксплуатация слабого-сильным. Слабым-сильного. Потому что, если собственность порождает какое-то неравенство и эксплуатацию, то общность порождает ленность и отсутствие какого-то желания развиваться и производить товары. Чуть позже Бракунин э, развил теорию анархоколлективизма и в первую очередь коллективизма он был назван, чтобы противопоставить его марксистскому коммунизму и прудоновскому метеолизму, потому что он выступал и против государственного социализма марксистского, и против э, рыночных отношений метеолизма. Коллективная собственность предполагала то, что народные массы экспроприируют все заводы и все частные производственные мощности и начнут им управлять в рамках коллектива. Заработная плата при этом предусматривалась так, что каждый, заработанный, каждый отработанный час — это какая-то заработная плата. И поэтому, чем больше человек работает, тем больше он получает благ. И всю зарплату можно было тратить на коммунальных рынках, на которых были предоставлены различные товары. В -то, а кем управлялись коммунальные рынки? Коллективом. То есть это было как условно-коммунистическое общество уже. То есть частично коллективизм рассматривался иногда после критики коммунизма, анархокоммунизма, который мы рассмотрим на следующем слайде, как что-то, что может порождать неравенство за счет того, что... Получение зарплат – это товарно-рыночные отношения, товарно-денежные, то есть, возможно, накопление богатств. Накопление богатств приводит к созданию социального неравенства, которое в конечном итоге может вернуть нас обратно к государственному католическому строю. И, собственно, анархокоммунизм, который выступал с огромной критикой и бакунистского коллективизма, и прудоновского метеоризма. Потому что они утверждали, что собственность не может принадлежать никакому коллективу. Ведь если ты отчужден от коллектива, то ты не получаешь никаких благ. А если ты не получаешь никаких благ, то ты уже не можешь существовать в этом эгоистическом обществе, потому что у тебя нет никаких средств для проживания. Собственность, предполагалась, принадлежит никому. То есть не только собственность производственная, но и товары, товары которые произведены были, они тоже принадлежали общей коммуне. Распределение благ в соответствии с этим было не по тому, сколько люди работали, а скорее, сколько им нужно. То есть Кропоткин утверждал, что если мы весь грабанный капитал, который существует сейчас, все города, дома и фабрики распределим равномерно на все общество, то мы не будем иметь никакого. То мы будем иметь полный достаток всех благ. Поэтому. Собственно, был отказ от какой-то частной собственности во благо коммун. И отказ от товарно-денежных отношений тоже был очень важным, поскольку э, метеоризм предполагал товарно-денежные отношения, а коммунизм его критиковал, поскольку это создает, опять же, любой рынок, даже социалистический, будет порождать неравенство и воссоздаст государственный капитализм. Также критиковался коллективистский взгляд, потому что, как я уже сказал, возможно люди будут отчуждены от капитала, если они не будут внутри коллектива либо союза. Также анархокоммунисты отрицают необходимость существования товарно-денежных отношений, ведь ну, основной тезис товарно-денежных отношений лежит в том, что человек по своей природе ленив и эгоистичен. А анархокоммунисты отрицают это, что человек по своей природе никакой. Человек такой каким его создает социум, в котором он живет. И даже больше того, некоторые сторонники Кропоткина утверждали, что в человеческой природе не, эго, не эгоизм и ленность, а стремление к взаимовомощи и труду. Я правильно разумел, что сроки производства, которыми ты не сам, это да, по канону? Да, это по, по Прудоновскому канону. То есть по метеоризму он не отрицал какие-то мелкие лавочки и прочее потому что он наставил на том, что должна сохраняться конкуренция. И поэтому твои личные средства производства и твой личный товар – это способ улучшить общество за счет конкуренции. То есть чем ты лучше производишь товар, тем он более покупаемым. И это к тому же конкуренция в его понимании выступала против монополитической концепции государства, потому что конкуренция создает множественность выбора, в то время как монополистическая концепция государства подразумевает один выбор и отсутствие какого-то развития. Очень на о Возможно, на референдуме будет принята конституция о том, что Республика Беларусь теперь метеализм, а не демократия. Поговорим сейчас про труд. Мне нужны два волонтера, которые скажут, один из них или одна из них не любит свою работу, ту, которой сейчас вы занимаетесь, и второй человек, который любит свою работу и тем, чем он занимается. И что нужно будет сделать, да, то есть не просто сказать «я люблю свою работу», а об объяснить почему, да, то есть можете минутку подумать, за что мне нравится конкретно моя не знаю должность профессия сейчас, тем что я сейчас занимаюсь, или за что я не люблю свою работу, то есть чем она меня отталкивает, раздражает, заставляет не желать на нее ходить. В общем я работаю на производстве в деле контроля качества. Мне очень нравится то, что на меня не давит сверху мое начальство, но дает достаточно большую свободу действий, только там минимально координирует. И из-за близости к рабочему, моей как бы как работника близости к рабочему процессу со мной часто вплоть до того, что могут советоваться люди, которые как бы по дефолту компетентнее меня и выше по должности, это как бы мне психологически накидывает какой-то значимости. Мне у меня на всем на всей предприятии, на всем предприятии я подчиняюсь только трем человекам, но так просто совпало, и мне как-то приятно это осознавать. Ну, вообще, в принципе, мне нравится некий, некий некая хаотичность в моей работе, в работе что я не, не, не прикручиваю гайки с утра до ночи. А, то есть у меня такой разброс, и за это время проходит быстрее. А, ну и коммуникация с людьми, то есть я общаюсь с огромным количеством всех людей, то есть от каких-то там менеджеров до простых работников, поляки, там белорусы, украинцы. И ну, это как бы тоже очень ну, приятно. И, и, и тоже очень много людей, <undersideugene> как бы у меня такая, вроде как, простая должность, но при этом очень много людей ко мне обращаются за какими-то мелочами, и это тоже мне как-то так, ну, не знаю, приятно. Выставлять чувствую свою важность, да? Необходимо. То есть ты чувствуешь, что ты необходим? Иногда даже слишком, но... Хорошо. Я потому что вам хорошие деньги, творчество, саморазвитие, ну, развитие, области. Возможность работать мира. То есть вы не привязаны к месту, Абсолютно. растете как профессионал, получаете хорошие за это деньги угу. Угу, и творите. А. Хорошо. Хотите ли добавить, кто любит работу, еще какие-то пункты, кроме тех, которые были названы? Вот из вашей сферы, может быть, что-то было не названо еще. Я могу. Что, например, работа... Это равно идея жизни, то есть как бы ты закрываешь глаза на другие факторы, которые может быть заработок, там еще что-то а, Но, примерно, не представляешь своего существования без этой работы, что как бы является ее таким главным плюсом То есть ты себя не представляешь абсолютно другой деятельности нигде угу. Хорошо. Ну, я бы хотел додать с того, что не назвал никто своей працией, я приношу корысть людям именно я говорю машины с эдукацией, с современной интукацией, не завершенной интукацией uh -huh. Супер. А, хорошо, тогда. Ну, мне можно сказать, к что, я, ну так, проработа, что в целом она упрощает э, жизнь людей. Ну, я в частности например про да, то есть э, те операции, например, на которые люди затрачивали раньше, там час, да, ну я условно, они сейчас затрачивают меньше времени и больше времени. Здесь как угу, ну то есть тоже польза, да, какая-то. Ну такая, да, польза, польза в экономии времени. Угу. Да. Хорошо. Да, я, За что не любим? Я программист, я работаю в автоматизации тестирования, я не люблю свою работу, вот. Многие, наверное, ну, считают, что она такая крутая, а я, например, устроился туда работать. Я вообще переквалифицировался ото специальных вопросов потому что в Беларуси не нашел для себя возможности где-либо работать. Нашел только две сферы после долгого мониторинга а, вакансий, когда вывелся вот с предыдущей работы на досуге. Нужны только либо продажники, либо программисты. Вот с программированием было неплохо приходится становиться программистом. Но в первое время это интересно, но потом ты просто понимаешь, что твой труд полностью бессмыслен. То есть а, большинство проектов, там 99,9, не, не приносит вообще никакой пользу человечеству и создан только для того, чтобы обогатить какого-то отморсового владельца. А когда ты смотришь на то, как распределяются прибыли, потому что у них часто есть открытая отчетность, ты видишь, что там себе прилетают какие-то жалкие клочки барского стола, а при этом владелец компании часто, например, вообще ну, очень мало влияет на развитие компании. Твой труд монотонен, ты уже как бы проработал, например, лет пять в этой специальности, ничего нового интересного для тебя нету. То есть ты просто сидишь и прозеваешь, чахнешь на этой работе, она уже интеллектуально становится еще и неразвивающей. При этом, если что-то не получается, ты постоянно чувствуешь себя тупым, потому что ты должен все знать. И вот этот багаж знаний, который все человечество взял по этой сфере, ты должен как бы, постоянно ему соответствовать. Если ты не соответствует, то корпоративная культура она считает, что это твоя проблема. И постоянно ты должен как бы, в такой вот конкуренции с, самым, с самим собой пребывать. Для того, чтобы там, быть лучше всех, знать все лучше всех, все это показывать. Потому что если ты показываешь себя не знающим, то тебе не поднимут зарплату на торговую телевью, например, и так далее. И в итоге ты пишешь какие-то там скрипты вот, с, целыми сутками, а, покупляющие с года в год одни и те же. И ты не видишь даже результаты, как твоя работа хоть кому-то помогла. Потому что, например, еще программисты, которые работают, просто пишут софт, они еще там, если они фронтенд пишут, они могут там показать кому-то посмотреть, что вот страничку сайта нарисовал. А твоя работа помогает там э, что-то протестировать. Если ты ее не сделал, то это просто не протестировали, хуже ему вот этого даже не стало. То есть, по сути, я вообще не вижу никакого результата от своего труда. Спасибо. То есть монотонность, отсутствие результата, осознание то, что твой труд оплачивается в сравнении с прибылью, которую ты приносишь да, или там, ну, в составе команды, мало да, и бессмысленность. Угу. Супер. Мне кажется, что мы, в принципе, как бы вот, вот и смысл презентации, но я попробую сейчас это немножко затеоретизировать. Можно следующий слайд? Я хотела да, ну, то есть многие вещи сказали уже люди, которые выступали передо мной. В целом наемный труд, я просто подумала, что, возможно, нужно будет еще раз сказать, что же это такое, поэтому вынесла это как пункт, но в целом вот сегодня мы даже когда общались, обсуждали, каким образом вообще можно, какое определение, да, можно выбрать. И я когда полезла гуглить, мне предложил Google там выдержку из какого-то, ну мне кажется, как будто трудового кодекса, и там было написано, что это какая-то производительная, ну или производственная деятельность, либо ну там совершение каких-то действий в рамках там, определенных там, профессиональных обязанностей, которые производятся в интересах нанимателя, и как бы оплачивается им, да, и мне показалось, что это, я, я даже не думала, что я настолько правдивую, скажем так, трактовку найду прям, ну вот, ну то есть об этом вот прям напрямую пишут, да, что ты как бы делаешь что-то э, за деньги, и это абсолютно не соответствует как бы, твой интерес это только заработать, например, какие-то деньги на еду, на другие Вещи, которые ты можешь купить. И в целом можно сказать так, что если мы говорим про работу, ну то есть есть понимание работа-труд – и это тоже, мне кажется, следует разграничивать, потому что, когда анархисты критикуют работу, они не обязательно критикуют труд как таковой, то есть какую-то производительную деятельность человека. Ну, как сказать, никто в своем уме не критикует как такое творчество, которое помогает действительно делать нашу жизнь лучше или доставляет нам удовольствие, или облегчает ее, либо просто доставляет удовольствие тому, кто это делает несмотря на то, что это может не нести никакой пользы э, для других людей, вот. И, то есть, э, мы можем сказать, что работа это такой наемный труд, в котором целью которого является, которого является не сам процесс, да, э, а результат, а именно зарплата, да. То есть, как бы мы, ну вот, на работа, это вот что-то, что мы делаем, не думая о том, как бы что это для нас, мы хотим вот Проверяем счет в банке, пришел ли аванс, да? вот, и я. Буквально несколько слов скажу, то есть про отчуждение уже говорили в первой части лекции, и я напомню просто, что отчуждение может быть, ну, скажем так, такое двустороннее, что ли, то есть первое это, что люди отчуждены от продукта своего труда, то есть они не могут им распоряжаться, они производят, ну, это действительно ужасно, когда человек производит, не знаю, там, элитную мебель, и он не, не может позволить вообще себе даже на ней посидеть, да, как бы в реальной жизни, хотя это что-то, что он как бы... Там, делает своими руками, прекрасно знает, представляет процесс производства и так далее. И отчуждение как разделение или специализация труда, то есть отчуждение от понимания, вот как бы наоборот, да, когда мы говорим, что один человек, да, который, например, сам делает стул дома, он представляет как бы от начала до конца вот этот процесс, и он знает, как его делать, он может в любой момент как бы, ну, начать и закончить, и у него получится какой-то результат. Когда мы говорим э, о том, что происходит в основном сейчас на различных личных производствах, мы говорим о разделении, да, о цехах, о отделах, о какой-то там конвейерной работе, где каждый человек сидит и выполняет, зачастую доходит до просто как бы смешного, очень монотонную, неприятную, ну, если мы говорим про какие-то техни технические, специальности, там, конвейерное производство, а, то есть 8 часов там или больше человек просто сидит и не знаю, то есть я вот, например, работала когда-то в Германии на консервном заводе, и я могла выбирать между двумя линиями. Одна линия – это когда вишня идет еще с хвостиками, и машина отрезает ей хвостик, а мне нужно смотреть, чтобы не... Все, что с хвостиками, убрать, то, что машина не отрезала. И вторая линия – это когда уже без хвостиков я иду, и я смотрю, чтобы гнилые вишни туда не попадали. И были еще, то есть, там, третья линия – это когда ты подаешь банки, в которые она будет залетать, и четвертая линия э, – смотреть, чтобы все банки закрутились крышками. И некоторые из них иногда машина выбивает, когда э, крышка не закручена до конца, и ты должен быстро достать ее, и там, закрутить и отправить. И, там, и потом еще сортировать, поставить по три вишенки, по три сливки и по три там, клубнички, для того, чтобы это уже шло в магазин. Вот. И э, добиться того, чтобы тебя перевели с одной линии на другую, это, ну, уходил месяц просто, потому что удобно, когда ты хорошо выбираешь гнилые вишни, потому что, как бы, другие плохо с этим справляются. Вот, то есть я к тому говорю, что часто, ну, ну, и здесь понятно, это самая простейшая вещь, которую, в принципе, можно было заменять, но часто, когда мы говорим о производстве чего-то, это, ну, как бы, в принципе, было сделано в свое время намеренно, потому что капиталистам было выгодно ускорить процесс и сделать его максимально производительным и эффективным, и для этого они как бы быстро поняли, что достаточно обучить каких-то конкретных людей выполнять одно, типа, четкое, ну или там два-три четких действия и как бы, чтобы они хорошо разбирались в этой работе вот как бы за специализировать их и соответственно тогда как бы у нас будет меньше проблем да? то есть не нужно будет каких-то новичков кто-то забыл не понял и так далее и к чему это приводит к тому что мало того что это выгодно ну скажем так для того чтобы повышать вот этот прибавочный продукт да, прибавочную стоимость а второе это выгодно для того чтобы очень легко заменить людей Потому что для того, чтобы обучить человека какой-то типа очень простой деятельности, можно ну его можно заменить любым другим за 2-3 дня. То есть человек осваивает, например, эти э эти как бы, какие-то свои особенности этого труда. Вот. И, соответственно, человек как бы, становится таким придатком машины, да, или, ну, если мы говорим про производство, да, про, про индустриальную какую-то а, деятельность. Человек очень быстро заменяется. То есть, ну, вот, когда мы говорим про винтики в систему, это как раз вот, вот об этом. И, соответственно, что, как бы, что мы видим, да, что когда людей еще тем более, ну, как сказать, раз... Они, вот это отчуждение оно прослеживается в том, что человек теряет понимание, а как вообще происходит, про, ну, например, от вишни с хвостиком получается консерва. Потому что меня никогда не пускают в другой цех. И это, это действительно так. То есть, я, когда сидела в одном цеху, как бы я не знала, что дальше. Я видела только баночки. Как это работает, это можно было как-то договориться просто с каким-то там, кто там у них мастер, да, наверное, кто там главный решает, вот, и что, что говорить, когда мы говорим про какие-то платы, про, не знаю, создание машины, еще чего-то, да, то есть это как бы все часто собирается вообще даже в разных странах, да, и там привозится просто как уже готовая деталь куда-то, и вот сейчас мы видим, да, вот эту, как глобализацию вот этого рынка, как она отражается, да, например, на санкциях в Беларуси, да, когда там какие-то конкретные, какой-то винтик производится в Германии, и его там перестали поставлять, и теперь они там не могут вертолет собрать, да. То есть, с одной стороны, как бы для нас это, ну, как для людей, которые хотели бы чтобы эти санкции вот так работали это удобно а с другой стороны мы понимаем что это все ну как бы очень сильно отчуждает и наверняка люди которые работают там где-то да они не знают куда вообще этот винтик уходит и зачем анархисты также говорят о дисциплине которая в принципе тоже в свое время специально было разработана, да для рабочих мест, и если раньше эта дисциплина, она как раз-таки была продуктом вот этой специализации и ускорения производительности, то есть необходимо было, чтобы человек за конкретное время выполнял какой-то определенный план, чтобы у него было определенное количество отдыха, чтобы он не занимался чем-то там попало на работе, а именно посвящал как бы все там свое рабочее время вот этому производству, и ну, то есть мы сейчас видим, что как бы на разных то есть вот эта такая дисциплина, она очень похожа на такую достаточно тюремную муштру. И, например, вот Мишель Фукон, когда там писал свою работу про, тюрьма, про тюрьму и про наказание, он говорил о том, что тюрьма, их правила, организация физического пространства похожа на фабрики во многом. Да? То есть действует та же схема. Люди разделены по группам, выполняют определенные действия в определенной последовательности, по строго оговоренному графику и находятся под иерархическим надзором в специально организованном пространстве. И Кфуко говорил о том, что так существуют точно так же и школы, которые, в принципе, и готовят рабочего, да, как бы, или ну, любого человека, который должен выучить вот эту дисциплину, поклонение старшему, главному, беспрекословное исполнение, покорность и пойти куда работать чтобы ну как бы как-то выживать и э, вот это вот эта жесткая дисциплина, это то, что тоже критикуется э, как бы анархистами, и вот Боб Блэк это, мы в прошлом занятии о нем говорили, как такого представителя активного представителя такого анархоиндивидуализма, и у него есть работа, трактат об упражнении работы по-моему, так она называется, и он говорил о том, что, э, вот это, что мы сейчас живем не в демократии и не в капитализме, мы живем типа в фабричном или офисном фашизме то есть, и э, он очень высмеивал людей, которые считают, что они живут в демократии где могут выбирать что хотят э, думать как что они жи, дум, думать что они живут свою жизнь согласно своему выбору в то время как большую часть их э, бодрствующего времени они живут фактически в каком-то они приходят какое-то место которое действует по строго выверен, выверенным где-то даже фашистским правилам где зачастую уже не только твое нахождение на месте или твои должностные обязанности э, регулируются но и это как ты должен выглядеть и да, какие-то там ну, формы, как ты должен улыбаться, то есть уже контроль не только того, что ты делаешь, но и как ты делаешь, и э, с какими эмоциями ты это делаешь. Да? И Боб Блэк говорил о том, что э, хватит э, ну, вот подпитывать эту иллюзию, мы давно не живем, то есть большая часть нашей жизни проходит вот в, в институциях такой муштры и в таких, с тюремной дисциплиной. Мы говорили, тут затрагивался вопрос, я не хотела поднимать этот вопрос по поводу, когда там было принято, значит, 8-часовой день и так далее, но как раз вот здесь возник такой спор, могу дать вот как раз таки, да, статистику, что как бы перв, вообще 12-часовой рабочий день во Франции, например, только после французской революции, 1848 год, как бы и Маркс, например, и Энгельс предложили восьмичасовой рабочий день в 1866 году, при этом а, только в 1918, ну как бы это, наверное, сколько, 40 лет, да, а, он был принят официально в Германии, когда м, там случилась революция, в СССР тоже а, в 1917 году, но тогда 8 часов работали 6 дней. То есть и сейчас нужно сказать о том, что есть такая конвенция об ограничении рабочего дня на промышленных предприятиях до 8 часов в день. Она была подписана только в 1919 году, то есть сто лет назад. И по состоянию на 2016 год она ратифицирована только 52 странами. То есть, ну, как бы, то, что мы работаем 8 часов, это действительно, ну, как бы для нас такой постсовковый миф или такой постсовковый атовизм в который мы все верим что так есть везде на самом деле не всегда так так есть и что как бы мир не заканчивается на там не знаю европе западной и где например там в германии по моему 7 часов до да, средний час, рабочий день но опять же когда мы говорим про длину рабочего дня мы говорим о законодательно установленной длине и уже как бы упоминали до меня о том что сейчас Сейчас существуют миллионы просто рабочих, которые работают не по трудовому законодательству, без договоров, которые прикарные работники, фрилансеры и прочее, прочее, прочие, для которых вообще не установлено никакое. Ну, то есть, как бы, они не регулируются вот этим законодательством, потому что они вынуждены, ну, и многие из них, да, действительно, вынуждены работать на нескольких работах. По 8 часов, например. Ну, как бы они нигде не превышают, да, вот этой 8-часовки, часов, 8 но при этом они работают больше. Затрагивалась уже производительность, у э, первой докладчицы была э, схема тоже похожая, да, по поводу э, производительности и зарплат. У меня схема немножко другая, она касается при продуктивности труда. И вы можете увидеть, что э, в 1950 году для того, чтобы произвести вот столько товаров и услуг, сколько потреблял человек для того, чтобы ему комфортно было жить, ему приходилось работать 40 часов, да, ну, то есть это мы вот 40 часов в неделю, это восьмичасовая рабочая неделя, и э, она, э, и вот для того, чтобы... Э, Произвести столько, сколько 40-часовой рабочий в 1950 году, в 2000, там, ну вот, наверное, до 2005 здесь, да, прослежено, необходимо было уже 10 часов в неделю, да. И когда нам постоянно говорят о том, что мы создаем рабочие места, необходимо больше производить, людей нехватка там товаров и ресурсов, полмира голодает, давайте все срочно больше работать, мы должны понимать, как бы, что это... Опять же, капиталистическая логика, капиталистический призыв. И что э, мы можем э, сказать о том, что э, производительность труда росла так долго да, и уже так давно, что сейчас она настолько высока, что она реально позволяет резко сократить рабочее время, э, не отразившись при этом сильно да, на каких-то благах, которые мы получаем. И э, вот это, скажем так, ну такая достаточно... Как будто бы революционная мысль многие ее как бы не хотят принимать и что нам не нужно ждать будущего роста экономики этот рост уже необходимый произошел нужно просто посмотреть да и подумать а почему же все-таки люди до сих пор работают да а почему работают по 8 часов ну, вы сказали, что мы уже сейчас можем но наши Полагаю, да, но мы в 50-м году не жили в пещерах, правда? Нет, смотрите, uh, to produce as much, да, то есть, как бы, столько же произвести, понятно, там, они как-то подсчитали uh, количество каких-то товаров и услуг, ну, например, представили счастливое, там, happy household, да, счастливый быт какой-то семьи среднестатистической. И вот в 50 году нужно было для этого работать 40 лет, сейчас у нас счастье какое-то другое, но при этом, ну, как бы, они посчитали, что для этого счастья тоже достаточно десятическое. Еще важно добавить, если это действительно американская это статистика, то в 50-е годы в Америке люди намного легче могли себе позволить, например, купить дом или квартиру, чем сейчас. То есть, начиная, наверное, с 80-х, когда Америка приняла, типа, доктрину неолиберализма. Люди вынуждены брать часто какие-то долги, чтобы позволить себе дом Или, например, снимать комнаты, там, жить с соседями То есть для 40-30 летних людей сейчас достаточно типично жить с соседями Поэтому, как бы, 50-е годы, возможно, нам еще даже больше бы понравились, чем современные Начнем говорить про «почему же так много», да? это как раз-таки то, на что обращает внимание Дэвид Гребера, которому здесь уже упоминалось несколько раз. У него есть, кроме его книги «Долг», у него есть статья отдельная, также сейчас книга вышла на русском языке, «Бредовая работа» называется по-русски, ну, можно назвать «Бесполезный труд», ну, как бы по-английски он пишет это «bullshit jobs», да, то есть как бы фиговые, да, хреновые, бесполезные, ненужные, и он говорил, что тоже нужно разделять, да, как заграничивать bullshit and shit jobs, да, то есть shit jobs – это как бы плохая работа, на которой ты плохо там получаешь, с тобой плохо обращаются, но ты при этом, скорее всего, производит ну то есть в основном на плохих работах работают как бы те кто что-то действительно производит или приносит как бы ну какой-то прок людям да то есть не знаю дворники еще кто-нибудь да то есть те, просто теле теле тех людей которых как бы общество и капитализм не ценит мы поговорим об этом потом почему например какие-то люди более цены оказывается а другие нет а, ну а больше job это собственно бесполезная работа это работа на которой человек которая, мало того, что, скорее всего, не приносит никакой пользы обществу, а иногда приносит откровенный вред, а плюс она в основном не, абсолютно не является необходимостью да, для этого человека, она ему неинтересна, он сам чувствует ее без, абсолютную бесполезность, и, которая работает, я имею в виду. И а, дополнительно она... А, как бы не приносит никакого удовольствия и, ну, возможно, как бы часто она может приносить какие-то деньги но при этом, что он называет бесполезными работами, да? То есть, можно сказать, он называет в первую очередь раздутый финансовый рынок, различные уровни администраторов, менеджеров всех мастей, там, советчиков, не знаю, консультантов по оптимизации, там, коучей по производительности, сам, личному росту, там, весь, весь маркетинг, как бы, да, производство вот этих, не знаю, там, подумать о том, как нам сделать, чтобы ходили именно в нашу пиццу, давайте раздавать просто миллион производ флайеров ненужных которые все просто вот так вот выбрасывают до да, следом то есть куча работы и которая в принципе не является необходимым для существования общества и при этом она существует и люди часто очень часто как гребер говорит да ну понятно он американец и он говорил о том что он часто встречался с людьми которые как бы говорили ему, например, какие-то очень э, высокооплачиваемые адвокаты, ну не адвокаты, например, юристы корпоративного права, например, которые ему откровенно говорили, что я не чувствую вообще никакого смысла в работе, которую я делаю, и я тут остаюсь только потому, что как бы, я должен быть вот такой успешный, да, от меня там вот это ожидается, или, э, как бы, но это не, не та жизнь, которой я бы хотел жить. И Гребер рассуждает о следующем, да, он говорит, здравствуйте, вы нам обещали в 1930 году, рассказывали о том, что скоро технологии освободят мир, человек будет свободен, работать меньше, роботы начнут как бы все исполнять, где, да, до сих пор работаем 8, а то и больше часов, и как бы уже наоборот счит начинает считаться, что ты 8 часов работаешь, ну, как бы нужно, можно и больше, можно же больше зарабатывать, тогда у тебя будет больше возможностей, и так далее, и э, он говорит о том, что, э, то есть, Почему да, капитализму это вообще как бы в принципе невыгодно? Вот говорили до этого, что капитализм нацелен на то, чтобы минимизировать да, свои затраты, удалить рабочих, которые не производят ничего, а находятся просто на рабочем месте, как бы сидят, тупят, и ну, ему приходится просто платить за что-то. И Гребер говорит, так подождите, это как бы не капиталистическая логика, то есть это не причина, не капит... то есть она скорее противоречит капитализму, наличие таких неэффективных рабочих мест, и он говорит, что он видит в этом э, политическое и э, какое-то такое моральное, э, скажем так, причину. Политическое – это, наверное, легко да, догадаться, что, во-первых, э, до тех пор, пока существует, в принципе, э, денежно-рыночная система, мы понимаем, что мы не можем просто сказать, что окей, вахтеры, не знаю, там, как бы люди, которые сидят в… Кто там? Вот в, в, в этих каких-то элитных подъездах и открывают домофон э, консьержи да, э, еще что-то следующий например слайд можно показать э, ну вот что-то в этом роде да как бы когда человек становится вообще как бы сам ну, свое тело он не продает не только свое время но он сам превращается в какую-то ходящую рекламу и это максимум как минимум унизительно как максимум ну бессмысленно и бесполезно и э, он говорит о том, что до тех пор, пока существует эта система денежно-рыночная, да, где человеку, человек не может просто сидеть дома, потому что если он будет сидеть дома и не выполнять никакую работу, он будет голодать и умрет. Но, скорее всего, он не будет голодать и умрет, он начнет бунтовать, да, что у него нет денег, у него нет работы. Поэтому основная цель государства вот в этом как бы, поддержании кластера государства-капитализм, это дать рабочие места, да, создать какие-то хотя бы рабочие места, и поэтому это там самое лучшее обещание любого политика на выборах, это я создам всем вам рабочие места, да, то есть не всем, так многим, да, вот, и э, как бы, собственно, вот это первая, да, политическая цель, это удержать людей, в принципе, ну, то есть как бы не, не дать им умереть, или, как сказать, не дать им умереть быстро, то есть они должны все-таки отработать свое как бы да они не до, ш... до 60 лучше пусть не умирают потом лучше пусть умрут потому что пенсию можно не платить вот и второй момент это то что когда мы освобождаем свое время мы начинаем думать о том что нам действительно хочется да мы начинаем думать и заниматься тем чем нам действительно нравится мы начинаем тоже требовать невозможного да мы хотим общаться, мы хотим взаимодействовать, мы хотим активничать. И зачем такие люди с освобожденным сознанием, которые уже не просто готовят себя после работы к следующему рабочему дню, да? и это все превращается в их цикл жизни, а которые просто поймут, что у них вообще другие цели, они могут жить лучше, они достойны большего. И это ну, те же самые новые бунты, новые требования. Да? Это как бы не нужно. И когда мы говорим про э, моральную составляющую труда, о которой говорил Гребер, можно вернуться и э, поговорить немного о трудовой этике. И Гребер говорит о том, что э, сейчас э, как бы мораль трудовая она настолько развилась, что э, считается вообще. Как бы когда первое, что ты тебя спрашивают, да, что тебя вообще определяет, это кем ты работаешь, чем ты занимаешься. Да? То есть не что ты, не знаю, из себя представляешь как личность, а кто ты, ну, сейчас ты еще можно спросить, сколько ты зарабатываешь, да. Вот, э, или выбрать человека, там, не знаю, партнера по жизни, по количеству денег, которые он э, приносит. И э, как бы считается, что человек, который не работает, э, а, ну, если он вынужденно не работает, то, скорее всего, ну, он либо глупый, либо ленивый, ну, либо его можно немножко пожалеть, потому что, ну, например, его как-то там, может, у него есть какая-то причина, по которой он не работает. Но если у тебя нет причины, по которой ты не работаешь, да, по которой ты от, ну, отрицаешь и говоришь: я не хочу зарабатывать больше, я зарабатываю там, работаю там 2 часа в день курьером, и я не хочу быть банкиром, зарабатывать там, миллионы, и мне достаточно этого. Тогда людям кажется, что ты какой-то неудачник, потому что. Что, ну это действительно странно и э, все что мы э, все что как бы любая деятельность человека меряется по тому потому по работает он или нет да то есть если что-то что мы производим можно назвать работой это тогда ценно а если мы дома просто вышиваем бисером это какая-то фигня хобби там еще что-то но мы не называем это работой да потому что это как бы не приносит деньги и не приносит нам э, какого-то котировок в сознании вот этой вот, ну, такой этики рабочей, да, которая присутствует, что все, что как бы ценно, это только то, за что платят деньги. Если тебе не платят за что-то деньги, ты либо ты дурачок, потому что ты не нашел способ это продать, либо ты э, просто недостоин этих денег, потому что ты делаешь какую-то фигню. И э, еще вот есть такой манифест против труда, который тоже будет указан в литературе, и там э, этот коллектив, который его написал, он вообще э, очень, как бы так препарирует вообще вот эту трудовую этику и говорит: обратите внимание, да, сейчас э, мы говорим о том в том, что ähm как бы уже какие-то мы начали говорить вот есть репродуктивный труд например да когда за который не платят это, например женщина там часто женщина которая готовит стирает там еще что-то готовит всю свою семью для воспроизводства да то есть чтобы завтра все пошли на работу кого-то отправить в тюрьму, школу вот и потом вернуться и как бы опять чтобы все на это как бы не платят и мы называем начинаем называть это репродуктивным трудом или care work да типа труд труд заботы трудозабота и вот ребята из этого коллектива говорят почему когда мы боремся за то чтобы мы чтобы что-то стало ценным или что-то признали важным нам необходимо назвать это трудом или работой чтобы Потому, ну, потому что мы вот в этой системе до да, находимся и вместо того они говорят чтобы э, играть вот в эти лингвистические игры пытаясь подсунуть слово труд везде чтобы оно хоть как-то стало ценным нам нужно наоборот деконструировать слово работа и труд и прекратить называть э, или ассоциировать э, себя с каким-то трудом и мерить по нему человека да то есть э, ну, и мне показалась эта мысль тоже достаточно интересной и э, еще можно тоже отметить вот в этой как бы мораль трудовой есть мнение что например вообще в целом трудовая этика она как бы кроется в, имеет религиозные корни то есть вот весь этот кальвинизм протестантство да которые пропагандирует то что в принципе ты никак не можешь знать что тебя ждет после смерти но ты можешь обеспечить себе то есть насколько ты будешь успешным на земле ты можешь как бы немножко себе там как бы под, подвысить да, на небе а, планочку кем, чем ты там будешь заниматься если ты не успешен на земле ты в принципе скорее всего попадешь ну как бы не в лучшее место после после смерти и вот в протестантизме есть очень сильный такой трудовой как бы то есть а что такое успех это вот я делаю я создаю я там обретаю получаю деньги и так далее и вот несмотря на то что со временем вот эти корни религиозные они где-то потерялись вряд ли они вот есть как бы в каждом из нас и мы там понимаем что вот это когда-то было так но они сохранились потому что это было выгодно просто да то есть если мы говорим что надо заставить людей делать какие-то бесполезные вещи и чтобы они этого хотели, нам нужно как-то, ну, не знаю, как-то это обосновать, да, дать им какую-то, не знаю, идеологию, которая бы стояла за этим. Но интересно здесь что? Что, например, мы говорили раньше, да, что вот был Маркс, там вот рассказывали в собственности про анархокоммунистов и так далее. Если мы почитаем, в принципе, классических теоретиков, да, Uh, ну и даже там теоретиков которые сейчас пропагандируют например анархосиндикализм, uh, и в целом то есть мы можем увидеть там очень сильный такой ну не знаю рабочизм uh, вот, вот эта трудовая этика там как раз таки возводится в, в такую ипостась что мы гордимся да мы пролы да мы гордимся тем что мы рабочие uh, мы не будем там носить какие-то классные не знаю uh, рубашечки там часики до да, которые носят э, капиталисты потому что капиталисты гордятся тем как что они есть да и вот они наши угнетательные. мы будем конструировать вот эту гордость антигордость да и э, то что вот у нас есть вот эта вот идентичность рабочая э, она ну вот это очень сильно как бы вот, вот эта идентичность она на самом деле была очень сильна в 19 в двадцатом веке ну, в конце 19 го тоже вот и э, как бы какие-то течения анархизма на самом деле его сохранили до сих пор, то есть можно, вы можете встретить людей, которые будут говорить о том, что э, им очень важно вот быть именно рабочим, да, то есть они намеренно не идут, например, там быть менеджером, там будет презирать э, и будут, они будут как бы хотеть, например, либо вообще исключаться, да, из вот этой вот, э, скажем так, э, системы, да, капиталистической, либо находить себе какие-то способы быть все время наемным работником, да, ни в коем случае там никем не управлять. И так далее. В этом есть как бы своя, ну, своя соль, да? но э, нужно понимать, что есть как бы и другая часть анархистов да? и в принципе они часто в антагонизме находятся, потому что, как э, вот уже раньше говорилось, в принципе, так и есть. Да? Капитализм это какая-то система с которой с ну, которой нужно что-то сделать на системном уровне, и мы не можем просто как бы, делать вид, что чего-то не существует. Если я там не, не участвую в труде, значит эксплуатации не существует. Да, если я открыл свой маленький кооператив, ну, все, как бы мы тут сами себе горизонтально делаем, а все остальные пусть там борются за свои права. Вот. Но я хотела здесь поговорить: вот почему в чем есть отличие про упражнение работы я упоминала Боба Блэка. Он на самом деле очень жесткий критикан вообще всего, и его многие не любят, ну, многие анархисты, но при этом как бы, его, любую его работу читать вообще стоит, потому что он ни камня на камне не оставляет на любом догматизме, и он подмечает очень такие вещи, которые часто не видны за вот таким системным взглядом, что ли. Вот. И Боб Блэк, он как бы написал вот этот трактат про упражнение работы еще в третьем году. То есть он как бы, Гребер недавно написал вот эти бредовые работы свои, и поэтому он немножко повторяет даже Боба Блэка, да. А вот Боб Блэк чуть-чуть раньше, и что говорил Боб Блэк, да? Что он, как я сказала, он говорил про дисциплину, и он, он различал работу и игру. Работа – это недобровольная производственная деятельность, которая там отчужденная. Ну и вот все, вот то, о чем я о, упомянула. Что такое игра? Ну, естественно, он не говорит, что это детская игра, где мы просто бесимся, забавляемся, и как бы вот так вот проходит жизнь, и кто-то нас кормит, когда мы приходим домой, да, вот, как мама. Нет, он говорил о том, что игра – это своеобразная такая, как бы, способ организации своей производственной деятельности, в котором основное наслаждение – это процесс, в котором ты участвуешь. И он говорит, что вы можете найти людей, которые уже даже сейчас, если они не отчуждены от, своего, от, от своей работы, им нравится, например, создавать что-то больше, чем видеть, что они создали, например, да. И э, мы часто говорим, ну и вот это то, что, возможно, мы услышали здесь, да, когда э, человек, возможно, ассоциирует себя с какой-то идеей, которая ему, его э, самого развивает, и он видит себя, как бы, и вот этот процесс, как, э, э, не знаю, его наполняющий, чем, скорее, чем опустошающий, да. И Боб Лак говорил об этом. И он говорил о том, что свобода свободного времени, когда мы говорим, вот у нас есть досуг, когда мы можем поиграть, да, он говорил, что это просто свобода работодателя от оплаты. Да, то есть в это время он вам не платит, пока вы самостоятельно... То есть вот он говорил про рабочего. Это средство производства, которое доставляет себя на работу и обратно за свой счет сам заботится о своем ремонте и поддерживает себя в рабочей форме. Вот как бы кто рабочий. И что необходимо выходить из этого... Не гордиться тем, что я рабочий, да, там, не культивировать в себе вот эту там, пролетарскую идентичность, а думать о том, как я могу реконструировать и вообще свою жизнь. И э, когда он говорил о том, что, каким образом можно вообще типа, уменьшить, да, то, типа, как можно упразднить работу, да, если вот он критикует, что он предлагал, он говорил, что, во-первых, мы можем количественно, да, это снизить э, объем э, работы, э, точнее, качественно. Uh, нет, точнее коли, uh, извините, количественно, Это он говорил про снижение uh, рабочего времени, мы тоже об нем сегодня упоминали, без, в принципе, без слишком сильных и ради, радикальных uh, отражений на нашем благосостоянии, да, то есть, возможно, что-то изменится, но не так радикально, что нам мы перестанем, не знаю, свет у нас отключится или что-то в этом роде, uh, а также снизить количество вот этих bullshit jobs, о которых писал Дэвид Гребер, uh, то есть мы снимаем какое-то время которое не нужно выполнять вообще за счет этого еще больше снижается количество всей работы которую нужно выполнять вообще ну там словно в мировом масштабе э, снижается время потому что как бы людей освобожденных от бредовых работ становится больше и он говорит про качественное э, упражнение это преобразовать полезную работу в игру да то есть создать э, то есть когда создание созидание производство, предоставление каких-то услуг станет развлечением ну ты станет вот что-то может быть о чем говорил ты когда ты говорил мне нравится общаться с людьми мне нравится чувствовать себя важным мне нравится э, не не быть монотонным э, и меняться сегодня я делаю одно завтра другое и при этом я чувствую что я что-то меняю да или как бы я вижу какой-то там свой результат я не чужден. и э, собственно э, как бы он говорил еще про различные там технологии, но он говорил, что он критичес... ну, то есть он не против любых технологий, которые смогут в принципе, например, создавать какие-то программы для уничтожения скуки и усталости. Но это не должно выглядеть так, что... Ну, то есть, но в целом он говорит, что обычно как бы, все, все технологии обещают нам всегда, что они сделают что-то лучшее, но как бы он там приводил какую-то статистику, что пока не было тому доказательства, что почти любая технология в конечном итоге закрепощала человека еще больше и как бы наоборот ну, увеличивала время или увеличивала время других людей, которые затрачивают на эту технологию. То есть кто-то кого-то освобождает, но существует условно куча тестировщиков, которые просто что-то тестируют в это время. А, да. и вот что он говорил, что вот, и когда мы все это отбросим, ненужность, бред. Останутся только список дел, которые надо сделать, и люди, которые возьмутся это сделать. Да? И вот он говорил, что да, окей, есть то, что люди хотят делать. Ну, вот, например, они будут всегда, ну, не всегда, а что какие-то задачи люди захотят делать, и это так часто бывает в жизни. Есть люди, которые хотели бы делать иногда и недолго, да, как бы какие-то дела и это тоже ок, что можно меняться, ротироваться. Есть то, что неприятно делать одному или по приказу. да, и Если там, сделать вместе, согласен, да, или там, когда над тобой кто-то стоит, приказывает, убираем иерархию, Боба Блэк считает, что это уже мотивирует человека намного больше, чем что-то. Поэтому его лозунг «Пролетарии всех стран, расслабьтесь», вот, как бы достаточно провокационно звучит. Ну вот, собственно, про Боба Блэка оформлю то, что я сказала, в конкретные предложения, да, и то, что вытекает, в принципе, из слов тех, кто говорил передо мной. Мы говорили про, когда мы говорили про анархомунизм и так далее, про самоуправление, самоорганизацию, да? что, в принципе, Людям должна быть предоставлена возможность участвовать да, в принятии решений относительно того, что они производят, как они производят, кому они это продают, на чем они это производят, куда они отправляют мусор, хотят ли они этим заниматься и так далее. Вот. И э, чтобы людям не нужен контроль, чтобы что-то производить, э, если они в этом видят необходимость, и уничтожение каких-то иерархий, э, каких-то линий начальников э, будет способствовать а также устранять излишнюю специализацию, когда человек как бы отчужден от того, что он вообще производит. Другой способ, ну, точнее пункт, который здесь важно упомянуть, это то, что мы говорили, когда мы говорили про капитализм, вот это вот развитие вот этой культуры, того, что нам не нужно столько вещей просто потому, что нам их рекламируют, и экономика должна перестать быть направленной на продажу любой ценой, и как бы необхо... перестанет, отпадет необходимость делать один и тот же продукт разными производителями, если он будет достаточно хороший, можно будет делать одну, не знаю, фирму, которую будут покупать все, или там, две, которые, которые будут взаимодополнять друг друга, и им не придется конкурировать между собой, рекламировать себя и прочее, прочее. Вот. Если мы э, видим, также здесь можно сказать про централизацию, да, что часто какой-то есть план, например, что там для того, чтобы существовал какой-то завод, необходимо, там, не знаю, тысячу там, тракторов произвести, чтобы они потом гнили во дворе. Э, и в это, к этому тоже нужно э, подходить по-другому, э, что если мы видим, что нет никакого-то спроса, что-то можно закрывать, перед как бы переосмысливать, переквалифицировать, переводить на другие рельсы, модифицировать и так далее. Мы говорили про упражнение бесполезных работ, я здесь уже сильно много не буду повторяться. Также снижение рабочего дня, мне показалось, что достаточно много доказательств тому, что это уже можно сделать. И всеобщий и бесплатный доступ к товарам и услугам, это вот из анархокоммунизма к нам, перекочевала сюда в этот слайд, то есть, где говорилось о том, что, в принципе, если люди будут взаимодействовать добровольно и самоорганизованно с друг с другом, кооперироваться, будут где-то меняться, ротироваться на различных работах, и поэтому и мне не будет, будет, нет, не будет необходимости в том, чтобы как-то накопительствовать, обогащаться за счет кого-то, и можно будет сделать какую-то систему, не знаю, доступов к услугам. Это можно ну, как это можно сделать, на самом деле, эта тема для, у нас будет отдельный, отдельный урок по поводу, как, как все-таки там, да, анархизм мог бы существовать, да, типа вот в обществе, будем ли мы говорить про какие-то, не знаю, удостоверение по которой можно будет да там что-то получать или нет да то есть тоже есть очень разные подходы когда мы говорим что ну естественно анархизм в мировом масштабе не наступит за один день да то как нам как нам вообще вот эти кому эти склады будут открыты кто их там будет охранять будет ли мы садить в тюрьму а, тех кто будет воровать и так далее вот то есть это тема для другого обсуждения вот там осталось наверное еще литература И, наверное, вот у меня все э, по поводу этого. И можно какие-то в целом сейчас, да, типа это пространство открыто для комментариев, каких-то ссылок, отсылок на, любую, на любые вещи, которые мы здесь говорили, если вы еще помните, да. У меня вопрос. Да. А, ну, вопрос больше к тому еще к одному из первых слайдов. первой. А, насчет того что капиталисты не, не хотят вкладывать в рабочих вот этот вот как бы избыток капитала mm -hmm. а, я слышал от защитников вот, капитализма собственно такую идею что эм, капитализму не конкретная организация как системе выгодно, чтобы люди были богаче потому что чем они богаче тем они больше тратят и капитализм так лучше работает можно как-то прокомментировать. Ну, мне кажется, это было очень похоже на то, что говорилось про покупательскую способность: да? что, как бы, это и есть антагонизм капитализма, да? Что с одной стороны, нужно, необходимо производить все максимально дешево. Ну, я имею в виду себестоимость этого продукта должна быть максимально дешевой для того, чтобы его продать подороже. Но для того, чтобы продать подороже, необходим рынок людей, которые рынок потребителей, которые будут способны заплатить именно такую цену. И в этом и смысл, да. И почему, например, со временем мы когда готовились, ты сказала такую фразу да, о том, что есть миграция капитала, да, но нет. Да, капитал двигается, труд не двигается. Ну, имеется в виду, да, есть трудовая миграция, но в целом, как бы люди, не знаю, в Бангладеш, работают в Бангладеш, да, но капитал двигается туда, где ему удобней производить что-то дешевле. И если э, в Америке, куча трудового законодательства которое нужно выполнять минимальные зарплаты которые нужно платить для того чтобы люди там могли купить да ну, потому что им же какую-то потребительскую корзину рассчитано да? они должны зарабатывать не знаю сколько сейчас в америке зарабатывают ну представим 2000 долларов чтобы там как бы что-то купить если они перестают получать возможность что-то купить капитализм переезжает в бангладеш там производит не за 10 долларов, а за доллар какую-то майку, привозит обратно и продает ее за 30 долларов этому же американцу. И этот же американец получается в минусе. Мало того, что в минусе, потому что он, не покуп... он переплачивает за себестоимость кучу, плюс... У него уходят рабочие места и это как бы как раз то э, ну насчет чего например очень многие то есть очень многие заводы предприятия закрылись в америке да и очень многие люди стали э, ну в принципе многие и бездомными и безработными и как бы на это постоянно обращалось внимание но потом что мы видим потом у нас формируется просто другая идентичность о том что ага, ну это не капитал не капиталисты э, как бы виноваты потому что ну можно же их понять Любой же хочет сделать дешевле себе что-то, да, и за, заработать деньги. Ты же тоже хочешь заработать деньги? Под, ну, тогда не критикуй, он же тоже хочет заработать. То есть мы э, идентифицируем себя, э, и вот тоже у Гребера есть, э, я не хотела об этом упоминать: у него есть э, такая статья, в которой он говорит про перекошенные системы воображения, когда мы идентифицируем себя с кем-то, кто нас угнетает и думаем за него как ему было бы лучше ну мы можем же войти в положение капиталист никогда не думает о том блин реально я наверное, бы так не смог да вот э, не знаю как, как себя чувствует сейчас этот работник которому я там разрешаю только два раза в туалет сходить за день он никогда не думает он не занимается этим эмоциональным трудом эмоциональным трудом и попыткой понять и себе объяснить, что происходит с эксплуатируемым, занимается только тот человек, который эксплуатирует. Чтобы хоть как-то ну, понять, почему со мной что-то не так, да, почему со мной так обращаются. Вот. И э, поэтому, ну, мне кажется, я не знаю, ответила ли я на вопрос, но да, то есть вот, как бы, вот эти потребительские корзины начинают э, мигрировать да, как бы, и просто возвращаются как бы, из других. То есть вот это глобальный рынок, он просто способствует тому, чтобы капитализм оставался. Капитализм не может быть замкнут на одной системе, да, на одной стране. Тоже. Как и анархизм. Ну, как бы, да, это мы говорим, а как, а как сделать анархизм в одной там, стране? Не получится же, да? Так вот, и капитализму тоже сложно, и поэтому он все время пытается заработать новые рынки. И почему, например, тот же МВФ дает кредиты? Не потому, что как бы, это благотворительная организация. Это просто организация, которой выгодно, чтобы развивались новые рынки, и мы поэтому готовы заплатить даже, но потом вы вернете там с максимальными процентами что-то. С одной стороны, вы говорите плохо, что по сути две корпорации выпускают продукт, а с другой стороны, что было бы хорошо, чтобы выпускали один продукт, одна корпорация. Я поняла, в чем смысл. Когда я говорю выпускать один продукт, я не говорю, что выпускать один продукт для 7 миллиардов людей. Например, выпускать один шампунь для 7 миллиардов людей. То есть один шампунь может выпускать один завод ну, там, на 10 тысяч людей. В другой завод в германии будет выпускать свой шампунь но это значит что им просто не нужно будет лореаль полмалив, еще что то еще что то чтобы как-то наполнить магазины вот понятно что если этот шампунь будет плохой найдутся другие люди которые произведут хороший шампунь и как бы ну этот шампунь станет более востребованным